Майор Красноярцев. Красноярцев? Да. Откуда? Да. Где базирование? Какая часть? Базирование Сечи. Так. Пускай часть 86 и 89. Ну ты же знал, бля, что ты летишь бомбить мирный город? Нам ничего не доводится. Смотри, а вот ты что, слепой? Нет, не, это я знаю. У тебя же задание было, а где карта? Вот это, координаты цели. Да. Сейчас, я телефон. За координаты цели есть. есть. И сколько ты бомбометаний уже взял вылетом на Чернигу А? На Чернигу первой. До этого летали под границы. Подоль По границы. Подоль границы? Это... Ну смотри, да. вот это видео я скину твоей жене. Бля. Пусть это твоя любимая жена посмотрит. блядь, Какие вы суки. Бля.